Какие прически сегодня в тренде? Мы решили выяснить, как говорится, из первых уст. Да, сегодня у нас в гостях стилист Ярослав Масленников. Доброе утро, Ярослав. Доброе, Доброе, утро. Утро. Доброе утро. Ну что же, вот все-таки поговорим о трендах. Действительно ли косы и седина сейчас, вот, что называется, на волне? А, ну, по поводу седины, а, трудно сказать. Mm -hmm. мы, если мы говорим о цвете, как таковом, пепельном, ну, да, да то... мы говорим о пепельном то он конечно. сейчас один из модных цветов. Вот Короткие стрижки женские, если сделать какие-то пепельные нюансы, они подчеркнут стрижку и будут выглядеть очень модно. Mm -hmm. Ну а косы? Косы? Я, а, про мужские прически, про мужские, да, вы? да, Мужские прически, мужской пучок, он достаточно моден сейчас. Это Прическа представляет собой выбритые виски, и, соответственно, длинные волосы собираются в пучок. Выглядит это достаточно модно, брутально и очень интересно. Так это каждое утро просыпаешься Все просто. И пучок. просто? Все просто, абсолютно. Это не тот пучок, какого-то у себя, там по-другому. Это мужской пучок. мужской Я пучок. Мужской да. пучок. Другой, да? Вы встаете, моете волосы, собираете все в пучок, все готово. Да. Ну ладно, возможно. то да, Нет, я виски себе точно не буду. Слушайте, ну а откуда вообще вот эта вот мода берется? Ну, а я как понимаю, раньше были в тренде длинные волосы, сейчас они не в тренде, начали собирать в пучок. А почему не отрезать просто? Мужчины сейчас следят за модой очень активно и очень интенсивно. Ну, вообще есть, Она по очень салон сильно развивается. Для мужчин, да? Конечно, сейчас появляется очень много мужских салонов, так называемых барбершоп, и есть определенные тренды на мужскую моду. Это борода, это короткие стрижки. А кто стрижки. вообще задает вот эту моду? Мир. Мир? Мир, тенденции. Мир моды. Подиум, да. Все идет оттуда, наверное, от моды. Но я так думаю, что от сезона это тоже, наверное, зависит. Конечно, он периодически меняется. Зимой это шапки надеваем? А, ну, в Москве достаточно тепло, поэтому мне кажется, можно ходить и без шапки. Можно заболеть. Надо голову беречь. Мне кажется, голову надо в тепле всегда держать. А хорошо, мужские, вот смотрите, в Грузии афрокосы, mm -hmm. да? А, вот если взять, допустим, Россию, у нас что, женщин помимо седины? А... Есть какие-то стрижки, возможно, кто-то проснулся, встряхнул головой и пошел. Вы знаете, мне кажется, у женщин они достаточно консервативны. Я считаю, что они все-таки больше внимания уделяют цвету волос. Сейчас появляются модные тенденции в окрашиваниях, такие как амбре, балаяж, шатуш. Вот давайте подробнее. А вот сейчас мы видим, это как раз-таки вот, оно, наверное, и есть, да? Амбре. Да, это как переход. раз одна из моих работ. Это переход от э, более темного цвета к более светлому. Вот Это то, э, чем я занимаюсь и на чем угу. специализируюсь, поскольку я занимаюсь колористикой. А это не вредно? Вас уж волосы не выпадут после этого? Это же осветление, нет? Ну, вы должны понимать, что если вы хотите стать э, посветлее или блондинкой, что... А есть блю... какие-то менее безвредные способы, от, допустим, Более... от брюнетки к блондинке перейти? Сейчас такое существует? Перекись водорода. Да нет, я не про это, о чем вы? Нет, ну конечно, если мы переходим от блондинки к брюнетке, то мы используем осветляющие продукты, конечно, обязательно. этого То есть без повреждения волоса никак это невозможно? Ну, волосы не повреждаются. Как не поварю? Мне кажется, как Сейчас это будет? Мы живем э, в 21 веке. Появляется есть куча берег, препаратов. Сказать. В общем, я могу сегодня быть блондинкой, завтра брюнеткой. Ну хорошо, ладно, через месяц. И у вас все будет отлично. Да? Конечно. Да. Сходи к Ярославу. Хорошо, спасибо Ярослав, большое. спасибо вам огромное, что вы Пожалуйста. к нам пришли. Напоминаю, что мы беседовали со стилистом Ярославом Масленниковым.